Всем привет! В эфире Универ News, а в студии Максим Бахарев. Наша команда подготовила для тебя самые важные новости. Итак, смотри сегодня. Как вакцинироваться от COVID-19? Как соцсети влияют на профессиональный успех? О новых космических миссиях. В режиме видеоконференции прошла встреча с представителями Казанского университета и Национальной академии образования имени Алтенсарина Республики Казахстан. Ректор Альшат Гафуров провел презентацию университета рассказал об истории и достижениях вуза. Знакомство с Национальной Академией Образования провел его президент Ганимий Симбаев. В конце встречи стороны договорились о сотрудничестве в области педагогического образования и дальнейшей работе. Надеюсь, что наступит время и мы вас увидим здесь, в Казани, в стенах нашего университета, во время проведения различных форумов, посвященных и подготовки педагогических кадров, да и вообще, я надеюсь, у нас сложатся добрые взаимоотношения. Казанский федеральный университет улучшил свои позиции в международном рейтинге ВБМетрикс. Более подробно мы расскажем в нашем следующем выпуске. Теперь другим новостям. О том, как и где можно провакцинироваться от коронавируса, узнайте из следующего сюжета.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 Какие миссии планируются в этом году и какие прорывные открытия могут за ними последовать, узнаем прямо сейчас. Исследовать Луну и Марс – таковы основные задачи на 2021 год ставят ведущие космические агентства. Основными игроками выступит группы стран, возглавляемые национальным агентством США НАСА, Китай, планирующий изучение привезенного в прошлом году лунного грунта, и Россия, которая, к слову, осуществит долгожданную программу «Луна-25». Зонд отправляется на 4 октября этого года. Это будет технологическая платформа для отработки всех этапов посадки и исследования Луны. Предполагается, что такая, такой опыт очень востребован сейчас для того, чтобы запустить всю серию полетов на Луну. Она рассчитана до Луны-30, до 30 -го года. Со стороны США планируется запуск программы «Артемида», завершением которой спустя несколько лет будет высадка людей на Луне во главе женщины. А в этом году ожидается облет нового корабля вокруг спутника без космонавтов. Кроме этого, исследование Луны предполагается, что будет построено, и начало строительства начнет в этом году, это построение орбитальной лунной станции наподобие Международной космической станции. Для, как промежуточная база, пункт для более подробного научного, геологического, технического и коммерческого освоения ресурсов Румы. Ресурсов очень много и нужно делать первые шаги по их реальному. Посадку на Луну планирует и Индия для изучения южного полюса спутника на наличие воды и других полезных ископаемых. Кроме этого, важнейшим элементом освоения Луны является изучение ее состава и строения, а также установка радиоантенн на обратной стороне спутника. Для того, чтобы исследовать микроволновое излучение в разных диапазонах Вселенной, исследую как все известные объекты, черные дыры, галактики, планеты, экзопланеты и так далее, а вот что касается Марса, то сейчас туда летят три спутника и в этом году сядут на поверхность планеты. Один из них ⁇ это совершенный ровер, такой продвинутый для поиска следов жизни, настойчивость, стремительность в переводе названия этого американского романа. Второе ⁇ это будет полет, связанный с Европейской космической агентство и наши приборы российского изготовления будут в этом участвовать. И третий небольшой спутник ⁇ это Объединенные Арабские Эмираты. Главная цель ⁇ найти на Марсе следы жизни и возможное существование живых микроорганизмов. Напомним, что ранее на этой планете обнаружили подземные озера. Ну и кроме того, в этом году продолжаются исследования Юпитера. И все еще продолжает свое путешествие Зонд, отправленный на Меркурий. Диана Желенкова, Виолетта Басова, Универньюз. На этом все. В студии был Максим Бахарев. Сюжет из выпуска ты сможешь найти в наших социальных сетях, а также на сайте телеканала. Я желаю вам хорошего дня. До новых встреч.